Приветствую на канале Шарабара. Комментарии. Ну да, ну да, ну да. Делаю чисто для количества. Говорю сразу. Зато честно. Комментов накопилось достаточно. Итак, что же у нас там есть? Дмитрий Зоркин. Не помню какому это видео, но оно не важно. Про какое-то из холодного оружия. Ни о чем, какой-то фантазийный обзор с фантазийными картинками. Лучше смотрите серьезные обзоры настоящего средневекового оружия от историков и реконструкторов, от того же Клима Жукова. Вот мне интересно, а есть ли еще историки, кроме Клима Жукова? Вот суще... они вообще существуют в природе, кроме Жукова? Не, не подумайте, я ничего против него не имею. Я довольно нейтрально к нему отношусь. Потому что его обзоры на фильмы, особенно после третьих Мстителей, это сомнительное дело. А вот про оружие, доспехи и так далее, муа, прекрасно все. Интересно и хорошо, но слишком долго. Я не настолько любитель смотреть подобные видео, чтобы слушать про оружие полтора часа, несколько частей. Ну ладно, я отвлекся. Вот кроме Жукова, существуют ли еще историки? Потому что в комментах уже несколько раз попадалось, кроме Жукова, ни одной фамилии никто не называл. Ни одной, просто ни одной. Ноль, все, ноль, Жуковы и все. Все, Жуков это походу центр мироздания, Клин на нем сошелся. Походу Клим Жуков это место, из которого большой взрыв случился, да? Все, все вокруг него, блин, вокруг него больше никого не существует. Хотя бы книги назовите, хотя бы статьи укажите, блин. Клим Жуковы, вы Клим Жуков, все, больше никого нет. И Дмитрий, походу, не сообразил посмотреть, какие еще видео имеются на канале, чтобы понять, что я не специализируюсь, сука, на оружие. И вообще, в чем суть канала, он также не посмотрел. Ну ладно, ладно. Денис Берников, ты хоть раз в своей жизни принимал хоть банальные драки? Судя по голосу, ты красишь губы по утрам. Я так подозреваю, имелось в виду, принимал ли участие в банальной драке? Нет, нет, Денис, не принимал. «За четверть века я ни разу не дрался на улице. Представляешь? Ни разу ни с кем не дрался на улице. Все. И знаешь что? Наверное, это сломает таким людям, как ты, мозг, но я этим горжусь. Потому что пойти размахивать кулаками может любой бомж-микроцефал, у которого одна едва работающая извилина. И напрочь отсутствует даже капля серого вещества». Чтобы пойти и драться на улице, много мозгов не надо. Даже повод для этого не нужен. А стараться не попадать в такие ситуации, это уже хотя бы извилина должна быть. Либо надо быть как я. Не выходить из дома. Тебе не смогут дать пизделей на улице, если ты не выходишь на улицу. Think about it. А вот насчет красишь губы, а как ты догадался? А ты можешь угадать, каким цветом я крашу, слушай, а? Викинги. Алексей Егоров. Рабора, видео Г, рассказ фантазии пьяного ежи, ежи, ежик, чё? Ты про ежи сармата? Или ежи сармат? Как его правильно вообще? Давай же, Алексей Егоров, давай же, Алёша, расскажи нам, без фантазии, без прикрас, как все было на самом деле. Древковое оружие, сбил бумажную, явно никакого холодника в руках не держал. Катану держал. Это во-первых. Во-вторых, аспид треклятый ты, я занимался некогда айкидо. И там у нас помимо рукопашного боя было кендюцу еще, то есть владение оружием. Конечно, оружие, даже не заостренное, никому не дадут для тренировки, поэтому там используются бакены, деревянная версия катаны. И, увы, точно сейчас не помню, но мне как-то мой друг говорил, который айкидо тоже занимался, что в Японии бакен считается как холодное оружие. Если это так, то я держал, и притом неоднократно, и даже пользовался и представляешь? Древнеримская армия, Гелион Прайм, от голоса озвучки из ушей кровь пошла. На самом деле, это не упоротый комментарий, просто... А зачем я его включил, не знаю. Но, Гелион, я с тобой согласен, однако, если у тебя от этой озвучки кровь пошла, то... Во-первых, ты не слышал, что значит реально хреновая озвучка. А я слышал... И поверь, она в пару раз хуже моей той. А знаешь, что самое забавное? То что я ее слышал на канале, которая посвящена видеомонтажу. А видеомонтаж подразумевает, что ты умеешь обрабатывать звук. Хоть чуть-чуть. Это из серии я научу вас снимать крутые видосы. Я научу вас видеосъемки. А у самого чувака картинка как будто он вылез из 90-х. То есть, как бы. А? Ну ладно. И Гелион. Если у тебя от этого кровь пошла то от рублек до смытала у тебя взорвется мозг. Быгим <музык> от... Инквизиция. лифте джозеф а ну ай неважно в средневековье были одни идиоты причем здесь вообще христианская вера и эти пытки какой-то долбоеб начал пытать мучить атеистов и так далее при том что сам верит в бога и из-за этого остальные умалишенные начали повторять за ним сразу видно что таким пандосом даже чистилка не светит в будущем О, у меня один вопрос ли эти Литий, у меня один вопрос. Ты верующий? Просто... Не-не, я без наездов, я просто задаю вопрос. Потому что если ты верующий, то тогда очень серьезную ошибку ты допустил, дружа. Потому что Бога ты должен был написать за главной буквы. Большая Б такая. Ага. Как бы если ты не верующий, то тогда пофиг. Окей, все. Вопрос исчерпан. А причем вера и пытки? Ну как бы так сказать. При том, что пытали из-за веры? не? Нет. Кинжалы и ножи. Владимир Зет. Давно не встречал подобной чуши. Ай. я твою экосистему наоборот. Чушь, хорошо, я согласен. Чушь, глупость, ни хрена не знаю. Я не спорю. Но хотя бы объясните, в чем именно она заключается. Хотя бы просто вот тайминги укажите. Уже буду вам благодарен. Видео про мечи и сабли. Дуралей Иванович. Автор полный профан. 90% представленных образцов это сабли. Автор не знает различий между мечом и саблей. Я понимаю, что человек, у которого ник Дуралей, это однозначно тролль. Меня интересует другое. Я не буду придираться к тому, как он написал автор. Или различий между мечом и саблей. Хрен с ним. Пошло на все к черту. Мне интересно другое. Какого хрена в 2 k 19 все еще обитают эти тупорогие, блин, интернет-тролли. Какой от них смысл? Какой вообще смысл сейчас троллировать? Ядрен матрен. Серьезно? Тролли, блин, интернет-тролли в 2019. -м. Ой. Эти тролли же уже лет 10 как никому не сдались. 2019 год, сука, интернет-тролли, за что? Вы в что, в своем силе Белодерьмовск недавно получили интернет? Ах, тролли. Майк Баташев, Автор хоть один исторический меч в руках держал или только Google, Вики и PlayStation? Очередной неуч с амбициями. А тут теперь придерусь. Автор, автор. Человек застрял в развитии. Он походу застрял, это в 2007 или восьмом, или когда вообще вот это вот автор выпяду и прочее появилось. Где-то 10-15 лет назад в этом интервале, да? Хоть один исторический меч в руках держал, окей, исторический, да, то есть вот настолько пойдем. А ты держал хоть один исторический меч, не реконструкцию, не сделанный в современных условиях меч, просто повторяющий старинный, А вот ты исторический, которому несколько столетий. Ты сам держал, ублюдок, а? Что-то они подсказывает, что не каждый историк держал, блин, такой меч в руках. Могу ошибаться, просто предположение. И да. В конце я с тобой соглашусь. Не учь с амбициями. У меня хоть какие-то амбиции имеются. А ты торчи дальше в своем 2000 сука, седьмом. С днем сурка тебя. Григорий Васильев. 5,6 килограмм фламберг. Ржу не могу. Автор. Стальной лом тебе в руки и иди убиваем врагов. Что ж, еще один человек с ярко выраженной деменцией. Что тут сказать? Рим при Цезаре. Рудольф Сергеев. Фантазии зашкаливают. Всегда предлагаю «полоиму» толкователям-историкам экипироваться согласно их описаниям и проделать то, что они приписывают всяким древним, в частности формы щитов и т.п. Останется ли от их описания хотя бы десятая часть? Сомневаюсь. Кстати, стремена у них уже были? Рудольф. Им не нужны были стремена. Знаешь почему? Они уже тогда в космос могли летать. Это, конечно, малоизвестный факт, но… но я поделюсь. Вот считается, что отпечаток ботинка Армстронга все еще есть на Луне, да? Так вот, это в Раке. Он не ему прям лежит. Там римские сандалии. Угу. Потому что римляне были настолько гениальны в свое время, что они преломили пространство и время. Увидели эту армаду тупорогих людей, которые пишут что-то подобное. И которые сомневаются в том, что вообще Римская империя существовала. И у них настолько бомбануло, что они до Луны добрались. Представляешь? Малоизвестный факт, даже по РНТВ такое не смеют говорить. А касательно экипировки, знаешь, поинтересуйся-ка у реконструкторов. Может быть они не один в один повторяют доспехи и вообще все обмундирование. Может быть, да, я не занимался подобным, не знаю. Но что-то мне подсказывает, что оно минимум наполовину похоже. И как-то они умудряются все делать, представляешь? Если что, перейдите, посмотрите. Группа Легион 5 Македоника. Отличные ребята, реконструкторы. Я у них очень много чего тырил. Материала. Злой ватник. Сделай что-нибудь со своим голосом. Или пропей его, или прокури. Или лучше молчи. Злой ватник. Стасай, как просто, это ты. Ладно, он не ватник. Он просто злой. Иногда. Ватник. А, отстань. Даже говорить ничего не хочется. Топоры. Александр Коловрат. Пиздоболбик. Mm. Вот, не, ну вот, это весь комментарий, серьезно, один-единственный, не несколько подряд, чтобы как-то выбесить меня, например, вот просто один комментарий, и это сейчас не касается вот Александра, Про, в целом, что хочу сказать, почему Рунет такая помойка? Вот, ну, серьезно, ребят, почему Рунет это такая помойка, такая дичь? Почему? Если посмотреть на забугорный ютюб, почему там подобные комментарии встречаются один на тысячу, например? Вот почему? Что не так? Ну, это про... Ну, подобные люди, как этот Александр, это же просто, блин, fucking barbarians. Это же просто гребаные, сука, дикари, которым, наконец-то, дали интернет. И мне просто интересно. а вот... Почему на загнивающем западе, как это любят говорить, почему там люди себя подобным образом... А у нас это в норме. Почему? Я просто этого не могу понять. Почему вот, например, было время, когда я лет 10-12 назад играл в Warcraft? Фростморн жаждет крови. То с чем сталкивался? Да, я не играл на лицензионных серверах, только пиратки. Притом, сперва на российских сидел, а потом мне продолжительное время на европейских. И вот, например, идешь в рейд, и ты косякнул, и из-за чего все полегли, как это раньше, по всяком случае, выглядело у нас. Сразу тебя начинают обсырать, крыть детородными органами, посылать тебя в Туда именно, да. И начинается. Да ты криворуки, я твою маму, все твои роды, у тебя все тупые. И в общем, жуть, страх, ужас, кошмар. В то же самое время на европейском сервере. Если ты косякнул и из-за тебя все полегли, то я не встречал там такой агрессии. Я серьезно, ее там не было. Не знаю, как сейчас, может все изменилось. Я говорю, как тогда было. И нормально все было. Они говорили, все, все, чувак, подожди, спокойно. Косикнул, окей, бывает, все нормально, давай сейчас соберемся, сейчас по новой и пройдем теперь уже как надо. Все окей. Пожалуйста. И. И. Это же прекрасно, когда так к тебе относятся. Потому что если тебя обсырают, тебе не хочется больше после этого стараться. Ты думаешь, да вы сука пидоры, я вам сейчас конкретно все буду сливать. Специально, умышленно. И вот какой смысл от этой токсичности? Зачем ведите себя по-людски? Вот ну почему? За что? Или же другой случай, на Забугорном Ютубе увидел одну обучалку по After Effects. Там небольшой эффект, но чувак его не озвучил. Текста на экране также не появлялось. И даже музыки не было. То есть, в полнейшей тишине все проходило. Это напрягает. Да, это немножко как-то не кошерно. Неприятно. Хочется хотя бы музыка, чтобы была. Потому что просто в тишине даже там 10-15 минут смотреть. Это немножко так угнетает. Как-то дискомфорт небольшой. Но ничего страшного, жить можно. Я думал, что ну все. Сейчас его тут покроют как только можно. Смотрю. Лайков не меньше 80% у него, или даже больше я сейчас точно не помню. Ну ладно, лайки, дизлайки, хрен с ним, комментарии. Я несколько десятков посмотрел, ни одного не увидел, чтобы его обсырали. Ему просто спокойно, адекватно говорили. Чувак, классный тьюториал, но давай хотя бы музыку в следующий раз. Будет поинтереснее, будет проще воспринимать. Вот что-то подобное. И вот таким образом реакция на комментарий перетекла на несколько иную тему, которой чуть ли не отдельное разговорное видео посвятить можно. Да, люблю, умею, практикую. Ну в общем, ну вы понимаете, просто у меня немножко... Денис Свергунов. Это откуда такие сведения сражаться часами? Сказок с блинами начитался. В любой армии, даже не организованной. Так, менялись постоянно, так что не пари. Для опыта возьми обычную палку и помахай ей усиленно минут 20. Вот удивишься. Денис. Я уже тут говорил, говорил же, да, что я занимался Айкидо. Так вот, у нас раз в год проходил российский семинар летом, и следом за ним европейский. Иногда наоборот, не суть. Так вот, когда я был на европейском семинаре, то там, как и положено на семинарах, присутствовали японцы, японские мастера. И был среди них один особенный Инаба Минору. Если не изменяет память, его звали именно так: Дедушка Инаба. На тот момент ему было около 70 лет, чуть меньше. Но знаешь что? У него очень веселые тренировки. Так, например, однажды мы вышли с бакенами, с деревянными катанами этими на улицу. И он дал задание. Час без перерыва ими размахивать. Вот так. Час размахивать. Конечно, не просто размахивать, а правильно, как надо в айкидо. Чтобы ты понимал, бакены весят примерно под 400-500 грамм. Не все, есть чуть легче детские версии, есть потяжелее специально, но в районе 450 грамм, возьмем так. И так вот, до этого я подобным никогда не занимался, нон-стопом час размахивать, было там 2-3-5 минут, все, потолок, а тут час. И знаешь что? Выдержал, смог, прикинь? И это я, прошу заметить, не тренированный в этом плане не особо подготовлены для подобного, И я смог час размахивать. Да, конечно, 500 грамм это не 700, не килограмм, но тем не менее, мы сейчас говорим про палку, а палка будет может быть так же, как Бакен весить. И вот, Денис, если ты анорексик, которому тяжело 20 минут палкой помахать, это не значит, что все такие. Ну что ж, на этом материал к комментариям закончился, Хотя нет, вру. Есть несколько комментариев, которые я хочу подробно уже разобрать. То есть именно посмотреть и дать полноценный, развернутый ответ. Не как тут я и поступаю, да? Что вот просто беру, смотрю комментарии и на ходу что-то говорю, даже не погуглив. А там будет именно вот, в принципе, нормальная такая полноценная подготовка. Но это будет черт знает когда. А на этом все. всё. Сайонара.